Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор покупочек белорусской косметики. В этом видео будут продукты Vitex и Bielita. Зашла я тут девчонки накануне в белорусский магазин, точнее, магазин белорусских продуктов, и была крайне удивлена ценам и богатому ассортименту. Глаза разбежались, но вовремя себя остановила, и сейчас вам расскажу, что интересненькое я там нашла. Первый продукт выбрала моя дочка, это Vitex, модница и красавица, шампунь для детей, 6 лет и он девчонки крутой здесь шампунь шелковистые блестящие локона для волос с маслом органы и протеинами шелка он действительно классный мы вчера его испробовали и э, волосы невероятно блестящие не пушатся лежат отлично послушны даже специально не стали использовать никакой бальзам не смывашку и так далее Шикарный, я просто довольна все 100, пойду еще когда в этот магазин, может быть присмотрю бальзамчики из этой серии, ну для комплекта. Шампунь имеет еле уловимую одушку и он, знаете, такой бесцветный, бесцветный, так что я могу даже сказать, наверное, он подойдет аллергикам. Следующий продукт это крем-депилятор 5 в одном для рук и ног, для всех типов кожи. Вот так выглядит коробочка, это у нас Vitex. А масла авокадо и абрикоза депантенол, безупречно гладкая кожа надолго, не знаю насколько надолго, но сегодня я его протестировала вот видите, мне хватило его буквально на один раз вот такая лопаточка в комплекте она довольно острая даже больновато было в каких-то моментах, у меня вообще электрический тепилятор, но тут я не могла пройти мимо, мне хочется затестить эффект салонной эпиляции нам обещают Нанесла я его, написано, на 2-3 минуты, я держала подольше, у меня волосы довольно, как сказать, толстые, да, на ноги и на зону подмышек. Попробовала и там его протестить, и что могу сказать, супер, но держала не 2-3 минуты, как написано, а минут 10. Идеально, то есть идеально, волосы удалились все, кожа безумно гладкая, поэтому ну, не врут, написали правду, действительно, и очень мягкая, кстати, не требует даже потом вот каких-то средств после депиляции, не шелушиться, все идеально, все потрясающе. Единственный минус, что хватило мне как бы на один раз только, на полностью на ноги и на зону подмышек. Но он очень бюджетный, девчонки, и все покупки, которые у меня сейчас здесь, они, в принципе, все где-то в районе 100 рублей или 105-110. Советую на все 100, кто пользуется именно кремами для депиляции, он великолепен. Биелита. Гель для снятия усталости ног охлаждает, успокаивает, дезодорирует, восстановление. Вот так он выглядит, девчонки. Здесь у нас эфирные масла, чайное дерево, мятый эвкалипт, миндальное масло, масло лесного ореха и ментол. И ну, я люблю такие вещи тестить, если вы смотрите меня, вы знаете, вот именно потому что ноги устают к вечеру жутко. Движение много, бегаем вообще по всему городу за день, можем так набегаться, что ног не чувствуешь. И он, девчонки, работает. Если кто-то пробовал когда-то лошадиную силу, гель аптечный, знаете, такой большой, он довольно-таки с зеленой этикеточкой, охлаждающий лошадиную силу, это полный аналог этого средства, только гораздо дешевле. Вот у меня был гель лошадиная сила, и вот один в один, девчонки, охлаждает, у меня даже ноги замерзли, и часа два такой эффект. Это не секундочка, как вот в креме Фаберлик, нет. Это действительно работающее средство. Ноги себя чувствовали просто великолепно. Венки, где вздуваются, они вот прям через несколько минуточек пропадают практически. Он работает, он классный. Я просто влюбилась в этот крем, и я буду брать его на постоянной основе. Он вообще суперский просто. Дальше два интересных продукта. Это у нас Витекс. Вот так они выглядят, это алоэ линейка, 97% процентов натурального геля алоэ, увлажняющий тоник для лица, их было несколько, какой-то увлажняющий, еще какой-то, не помню уже, девчонки, кожа, значит, идеально подготовлена к последующему уходу. Что могу сказать про этот продукт? Дозатор здесь, в принципе, удобный, вот так выщелкивает довольно такой тугой, скажем, и запах из моего детства, когда были огуречные лосьоны. Он прозрачный, слегка-слегка зеленоватый, но я бы сказала, что прозрачный. И вот если вы помните, как пахли раньше советские огуречные лосьоны, то вот прям очень-очень похоже. Состав, состав девчонки просто огонь, потому что на втором месте уже у нас алоэ вера, на первом вода. Кому интересно, здесь он внизу, вот он, на втором месте алоэ, и дальше, там, дальше, что-то, что-то дальше. Глицерин тут вижу, касторовое масло есть, кстати, парабены какие-то. Ну, алоэ на втором месте, и на том спасибо. Тоник классный, тоник очень понравился, к нему никаких нареканий. После него менее заметные поры, лицо немножечко подтягивается, тон выравнивается. И э, он немножечко высветляет, мне кажется, прям вот. Да, крем. Тоже 97% геля алоэ, питательный крем для лица, день-ночь, восстановление, упругости, защита от морщин. По нему у меня какие-то противоречивые ощущения. В целом все нормально. Как бы вот такой вот тюбик. Он тоже пахнет абсолютно так же, как и тоник. Имеет довольно плотную консистенцию. И такое ощущение, что здесь в составе, как же называется эта вещь-то, по типу болтушки. Ну, цинк. Вот похоже очень. Кто применял когда-нибудь продукты с цинком на лицо, тот меня поймет. Матирует действительно обещают что в 100 миллилитрах средства содержится 97 миллилитров живого сок алоэ сок алоэ здесь тоже на втором месте и вот как это выглядит на коже солнышко нам сегодня мешает распределяем и он какое-то время вы знаете чувствуется на лице Реально чувствуется. Запах, кстати, ярко выражен огуречного лосьона, но он пропадает быстро. И такое ощущение, что поры затираются, лицо матируется, высветляется сразу же, сразу же высветляется. Поэтому я почему и думаю, что здесь цинк в составе должен быть. И кожа реально становится светлой. Когда пропадает ощущение, минут через 10, что у вас на лице что-то есть, все нормально. Но я не очень люблю такие крема, которые я чувствую на своей коже. Если две руки сравнить, вот я даже вот так вижу, что кожа слегка высветляется. И поры становятся менее заметными. Поэтому, в принципе, надо пробовать. Я буду дальше тестировать этот продукт, пока все нормально. Использовала его как ночной. Кожа, кстати, матируется. Жирного блеска никакого, липкости никакой. Продукт интересный. Один продукт я взяла в этом же магазине. Я не знаю, насколько он белорусский, потому что написано Made in Germany Релоис марка. Вот так это у нас это у нас лайнер для бровей И я в него девчонки просто влюбилась он обалденный я взяла его по акции за 100 рублей так он по моему 180 представлен в четырех оттенках это самый светлый 01 если где увидите берите не сомневайтесь я сейчас вам покажу он у меня на бровях именно им сегодня оформлены мои брови Здесь можно поиграться с оттенком. Он не уходит в ржану. Нормальный коричневый светло-коричневый цвет, да? Солнышко светит, кажется, что уходит в ржану. Он застывает и просто вот намертво никуда целый день с ваших бровей не девается. Абсолютно. Я сейчас вам это покажу. Вот, смотрите, несколько секунд прошло. Все. Печатался. Можно поиграть с оттенком, то есть можно сделать, оставить такой светлой девочки блондинки. Я накладываю сверху еще слой, потому что мне потемнее бровки нужны. Накладываю сверху слой и можно, кстати, прорисовать. Я вам сейчас покажу бровки именно не сильно тонко, конечно, но это реально. Вот, вот я наложила второй слой, два слоя, да, он немножко потемнее уже. Сейчас засохнет и тоже никуда с нашей кожи не денется. Мицеллярка снимается хорошо, пенками хорошо, а так прям впечатывается. Мне так понравилось им оформлять брови, что я, пожалуй, пойду и еще закажу какой-нибудь оттеночек, может быть, графит, не знаю, и попробую. Вот, видите, все, никуда не девается остается на месте так что если где-то увидите в магазинах у нас почему-то в белорусском называется он фломастер для бровей перманентный маркер да вот и вот так вот фирма называется Ну и на этом все мои хорошие вот такие покупочки были у меня в белорусском магазине надеюсь была вам полезна если это так обязательно ставьте лайк а я с вами прощаюсь до следующих видео пока пока